В 16 веке итальянский математик Джераламо Макардана имел хорошо известную привычку к азартным играм. Он писал письма, в которых хвастался своей способностью побеждать своих друзей при игре в кости. Его уловка состояла в том, чтобы делать ставки на основании своих математических идей, вместо того, чтобы просто надеяться на удачу. Он предложил метод вычисления точной вероятности случайных событий, таких как, скажем, выпадение двух очков на костях. Метод был основан на важном свойстве, замеченном карданом. Каждый исход, вне зависимости от количества бросков, имеет одну и ту же вероятность. Это позволило ему вычислять вероятности с помощью построения того, что сейчас называется вероятностным пространством. Сначала он подсчитывал все возможные исходы, называемые пространством исходов. У одной кости 6 возможных граней, которые могут оказаться наверху. Затем он определял рассматриваемое событие, такое как бросок кости, которое может иметь лишь один исход. Таким образом, для вычисления вероятности достаточно разделить это событие на сумму всех возможных событий, то есть в случае с костями будет одна шестая. Поняв эту сухую логику вычислений, ясно, что нет никаких счастливых чисел, никакого божественного вмешательства. Вероятность выпадения любого числа равна 1,6. Теперь можно применить эту же логику к броскам нескольких костей одновременно. Представьте, что нужно узнать вероятность выпадения пары одинаковых чисел. Во-первых, нужно подсчитать размер пространства исходов. Для двух костей существует 36 возможных исходов. 6 на 6. Затем нужно подсчитать число вариантов, когда событие может случиться. Есть 6 различных пар. Таким образом, 6 деленное на 36 – это вероятность выпадения пары, что равняется также одной шестой. Эта простая, но все же мощная идея позволила Кардана делать ставки, основанные на истинной вероятности, в то время как его соперники делали ставки, полагаясь на интуицию и счастливые числа. Помните, это работает и с несколькими бросками. Представим, что нужно узнать точную вероятность выпадения трех единиц. Сделать это очень просто. Во-первых, найдем размер пространства исходов. Для трех костей это 6 на 6 на 6, то есть 216. И существует только один способ выбросить три единицы. Таким образом, вероятность равна 1,216. В этом и была уловка, основанная не на магии, а на математике. Запомните, для вычисления вероятности случайного события, такого как бросок кости, нужно число исходов, при которых событие возникает, поделить на общее количество возможных исходов.